Здравствуйте, мистер Мирошукия. Чисто ладно, тот, кто участвовал в инженерной оценке. хорошо слышно, кстати. Да, хорошо. Отлично. Я уже подхожу к офису к нашему киевскому офису в компании TLC. Он находится в таком интересном, красивом месте ЖК Заречный, современный, красивый офис. Скоро вам его покажу, когда зайду. Лиакумсия Пропедиуффичу компании TLC Ураж меня презента. Кратко расскажу о себе. Кстати, смотрите, тут ребята занимаются даже. Вот. Очень, очень хорошее место для здоровья, построения бизнеса. Ты скоро присоединился к стране. TLC есть... И для для я по профессии 20 лет занималась режиссурой. Была режиссером, фотографом, видеооператором, строила этот бизнес ну, профессионально. И локдаун, uh, карантин изменил все наши планы. И я попала в Тилси, перешла в Тилси. В лет я с фотографией, Это была моя профессия но из-за пандемии планы я в uh, Да, у нас 21 век, и нужно работать через интернет. И осваивать интернет. Да. В 21, зачем интернет? Uh, благодаря TLC я за время пандемии не то что ничего не потеряла, заработала 4000 долларов. ТЛС, в pandемии, я потерял, потерял долларов. Uh, быстро освоил эту профессию, у меня появилось около 70 партнеров. Репеди также, также я насучила частая профессия, и сейчас у меня есть экипы, у меня 70 лет в коллабораторию. Также у меня была проблема с лишним весом, и у меня было 80 килограмм на продуктах TLC За четыре месяца я скинула 20 килограмм и 15 сантиметров дали также таким также моя дочка девочка которая болела с четырех лет перестала болеть благодаря продуктам таким как Aya яати Original и Nutra берст Фейка я Вы пропили всего лишь э, месячный курс Нутраборст, и дочка перестала болеть. Ну, я комсумат, ну моего сингура луна продукцию Нутраборст, и фейка, а с э, майфей болнавы. Uh, да, хотя болела с садика, с четырех лет, два дня она ходила три uh, недели болела. То же самое в школе, два дня в школе, три недели болела, все говорили перерастет, но она не переросла и только благодаря uh, продуктам компании Филосе она стала здоровая. Дакала школа презента до саптамын и апои три саптамынера окаса, шаста-пятера перманент, которые производятся в РТЛС и ампутации маленькие волновые. Да, вот вы видите на экране мой результат. Вот так я выглядела и чувствовала, соответственно, прошлым летом, ровно год назад. В экране вы использовали, что я уяран, что у нас у нормы. За четыре месяца, всего лишь за четыре месяца без диет из спортзала. У меня получилось достичь такого результата, как вы, вы видите на втором фотографии. Записки, пожалуйста. Результат... Саша, надо запись там где шум, потому что они не слышат, если можно. Не могу понять у кого. А, да, а, вот была у нас тут Вера Бандарчук, это наш гость. Не знаю, может быть, еще раз получится зайти. Друзья, партнеры, она у нас была на презентации в субботу в офисе. Если получится, подключите и помогите ей снова зайти. Дима, она хотела выключить звук и вышла. Вот. У нас есть гости. Также сегодня хочу поприветствовать вас, партнеры, новые партнеры и гости нашего эфира. Добро пожаловать в CLC и расскажите, пожалуйста, о себе, кто вы, чем вы занимаетесь, откуда вы, кто вас пригласил. Если у вас есть участок в камере в Zoom, мы желаем вам представить, чтобы рассказать немного о вас, где вы, где вы, и нас уже пустили, сейчас я вам покажу. А пока вы рассказываете, я покажу офис. Если есть такие гости у нас, пожалуйста, отзовитесь. У нас такой современный офис. А а, рада, о, <свист> мы предлагаем продукты и сообщества, которые вы почувствуете. Здесь прохладно, здесь красиво. Здесь, вот на этаже ресепшен. Где uh, у нас? Например, тоже есть Да. Вот наш Костя, главный супермен привет. нашего офиса. А честно, если Константин, привет. Вот он отвечает на ваши вопросы, помогает выдавать заказы и оформляет, оформляет их. Да, рады вам помочь. Так, и покажу вам второй этаж быстренько. У нас есть такая зона рабочая, одна. На этаже 2 я беру к зона для лукро. Такая рабочая зона. У нас гардероб Кулер. А тут у нас есть зал для презентаций который открыт для всех партнеров каждый день с понедельника по пятницу, с 10 до 7. Поэтому вы можете приглашать своих кандидатов, своих клиентов, своих будущих партнеров и партнеров Приезжать каждый день в офис, кто находится в Киви и работать с ними. Проводить презентации и сразу регистрировать и забирать покупки прямо здесь в офисе. Причем, если вы оформляете э, доставку в офис, то ее можно получить бесплатно, без оплаты доставки. Вечер, все эти Считаю то дату сопрокурации Direct Products on Genophyte. Ну, вот такие новости. Поэтому добро пожаловать в сообщество, которое вы почувствуете. Здесь действительно можно в этой компании и получить хорошие результаты по здоровью. Очень эффективный продукт. С первой недели, кстати, я получила уже результат минус 2,5 килограмма за 6 дней. Поэтому... Благодаря продукту все пробуют, понимают, что продукт, продукт эффективный, его стоит рекомендовать. И потом понимают, что здесь хорошие деньги, зарабатывают и присоединяются люди в партнеры компании, становятся партнерами компании. Брелсоспункт, результат у меня есть. Канша, сезилья, обслабитку 2 кг жуматы. И, в как я Если есть новички, гости, пожалуйста, даю вам слово, если у партнеров если вы знаете, можете их представить, если. Есть такие? Пожалуйста, скажите. Да, нет. Можете написать. Чине дореште, чине бэр, din, вас, инвитад, пин, а, да, также если у вас есть партнер, если у вас есть вопросы, тоже назва, э, задавайте их. Если нет вопросов, расскажите, пожалуйста, друзья, партнеры, кто, кто здесь есть, о ваших результатах по продукту. Давайте поделимся, перейдем к результатам и пойдем дальше. Наконец-то ними новый лаборатории Кари Сантинс не поцелуем у продукции. Например, вот даю слово Надежде Корягиной. И, Наденька, расскажите, пожалуйста, о вашем результате по продукту. И Можно и по бизнесу вкратце. Надежда, вы тут? Так, хорошо. Я поделюсь. Надежды не слышу. Иночка Белокуренька, ты тут можешь рассказать свой результат, послушно, давай, давай я расскажу. Давай, Саша. Всем доброе утро, друзья. Меня зовут Александр Допилко, мне 25 лет. Лично мой результат, я уже думаю, что все знают. Я в первых 40 дней получил результат, там, минус 7 килограмм, 20 сантиметров в объемах. Сам я спортсмен, я три года тренируюсь. Сейчас я занимаюсь смешанными единоборствами. Я пользуюсь нутробурством, витамин чагой. Буду показывать в экране. Чем я пользуюсь? И на фоне того, когда я получил результат, много людей начала. Слава, произвини. Да, Меноменска Александр добил, к нам до 25 лет. Я у результату у меня есть, так как тимбилу нас натягивает шарф чая соти, и нутрабиорс. Мало купу спорта интенсив, спорт, и у меня очень много клиентов. Мой результат для меня кричал так громко, что я говорил шепотом, а люди слышали. My результат мой был У меня есть яркий, выраженный недавний результат. У меня есть человек, у которого нормализовалось давление. У меня есть очень результат клиента. Eh, uh, у моего отца, буквально недавно, я наконец-то за, uh, за 25 лет своей жизни увидел его без живота. Uh, meu, линии, его conheц, увидел, не uh, у меня есть товарищ, друг с которым я лично тренируюсь. Он долгое время уже ходит в спортзал, больше двух лет. И когда он начал пользоваться продуктом, это произошло три месяца назад. спорт, и в 3, в 3 назад, он с, он с У него был большой живот, огромный большой. Он сам парень красивый, а живот очень сильно отличался. А у него бурты очень Он боят, симпатик, но бурта была И за три месяца у него ушел живот. 3 бурта сейчас, la... сейчас у него очень красивое и пропорциональное тело. Акумари у него и пропорционал. Я думаю, достаточно. Спасибо за слово. Да, достаточно. Спасибо, Саша. Да, Слава, давай я расскажу. Я пользуюсь вот чаем ИСОТИ, э, заварной чаем. Александр, пользуюсь чай ИСОТИ, э, оригинал. С первых применений я получил э, такой результат, получил энергию и улучшился сон. Э, в начале я consumал, энергию, и я получил сомнение. Пью чай уже на протяжении года. Чай я постоянно consumал, через один год. Мои любимые продукты, вот, кофе Дельгада. Мои любимые продукты, вот, кофе Дельгада. Я выпиваю один-два пакетика в день. И на прошлой неделе я всю ночь не спал. У нас была веселая пятница, четверга на пятницу, ну, закрытие недели. И септември на трекута, где Жой Стребья, а тут как и септември. Ночь я не спал вообще. Нам дорми делал, плата мате. И мне нужно было ехать 400 километров в дорогу. А я мне говорю, это мертвь, 400 км. Я выпил вкусный кофе и капсулу «Энергия». Вот. Открытая капсула вот такая. Я вроде бы после того, как выпил кофе «Энергия», через полчаса я почувствовал себя, вроде бы я спал всю ночь и я спокойно доехал то расстояние. И еще я целый день много работал. Что-то зиму аму там украют. Я не почувствовал, что у меня не хватает сил, что я забыл, что я не спал прошлой ночь. Аму силует так, а нам украет мавта прецедента. Так работают продукты. А шал прям продукты У меня все. Да, ну давай я тоже расскажу свой результат, я два месяца назад, меня зовут Авиэль, мне 48 лет, я живу в Израиле, здесь жарко, мне все время хочется спать, но это не самое главное, самое главное, что во время карантина я набрал 10 килограмм. Сколько? 10. А, и мне нужно было срочно эти килограммы сбавить, и мне нужно было какой-то очень эффективный продукт, потому что, к сожалению, я не могу заниматься теперь физическими нагрузками. И килограмм, плюс, методы Потому что полтора года назад я перенес серию очень тяжелых операций на голеностопном суставе и я практически не могу ходить. Для бывшего спортсмена перестать ходить это значит просто растолстеть. Для спортива, чтобы не было это означает, что депут масса. И вот меня мой товарищ который потом познакомил меня с александром александру познакомился с этим продуктом и я uh, увидел ну сначала мне рассказали только про этот чай который называется я сути оригинал и и это все, что я первый месяц пил, просто больше ничего, вот только оригинал. И только со второго месяца я подключил сюда кофе латин, кофе дельгада, кофе, латин, кофе, делгадо, кофе, латин, кофе делгадо, Вот сейчас, неделю назад, получил капли резолюшен. И вот что интересно, что за первый месяц, когда я пил только вот этот вот чай, который называется Ясу Ти, я сбросил 6 килограмм. И я перестал хотеть постоянно спать. Я встаю, я ложусь очень поздно. Макул очень поздно. Не потому что у меня жизнь заставляет, потому что я просто не могу раньше, в 12 часа заснуть. Не почему, потому что жизнь мне так становится. Причем я не могу в час. Я ночная птица вообще. А утром я стою очень рано. Но в мере я Потому что собачка хочет пойти гулять. Почему? Потому гулять. И я сплю максимум там, 5, может быть, это, ну, в лучшем случае, 6 часов в день. И при этом я абсолютно весь день работоспособен. И все это благодаря вот этим продуктам TLC, которыми я пользуюсь уже 2 месяца. Кстати, сегодня ровно 2 месяца, как я... В этой компании, так что у меня сегодня такой юбилей. Поздравляем! Поздравляем! Это еще не все. Я уже вот с этими продуктами поднялся на ступень директора. У меня есть международная организация, так что, ну, про деньги я уже говорить не буду, это неприлично. А про то, что мы я уровня, где коллаборатором компании PLC, что до того, что эти вот продукты держат, результаты фар, что и кипен спать, сейчас мы директор. Я скажу только, что за вот эти два месяца заработок приблизился уже к 3,5 тысячам долларов. И я занимаюсь этим бизнесом не везде Так что перед вами все возможности открыты. Хватит мечтать о маленьком, начните мечтать о большом. Для чего овец, патэмары, посилитет, синкомпонент, аттестат, и не требуется мависа, сламник, требуется висем лачева мари. Потому что самое худшее, что может произойти, это ваша маленькая мечта осуществиться. Вы говорите, челмары учатся патэмар, плака, вису, челмикса, синсайбелок. И вы будете жалеть, что потратили кучу сил и могли осуществить гораздо больше. И за 25 лет работы в сетевом маркетинге я впервые увидел компанию. Которая не только дает супер продукты, просто просто продукты но и супер возможности зарабатывать быстро, в короткое время, большое количество денег. И как раз об этом сегодня, вот буквально через 15 минут, мы будем говорить с партнерами. И если вы вдруг решите к нам присоединиться, то вы тоже об этом узнаете. И у меня на, на рубашке, я очень люблю эту рубашку, здесь написано «Decide, it's now or never». Реши. Это либо сейчас, либо никогда. ты спасибо спасибо, за ваши результаты. Thank you, thank you very much. Да, друзья, а кто еще здесь есть, пожалуйста, поделитесь вашими результатами. Я прошу прощения, я скажу еще одну вещь, которую мы почему-то вот уже несколько раз, не, ну, уже несколько зумов встречаемся и не говорим. Вы знаете, почему у нас на двух языках разговор сейчас? На румынском и на русском? Потому что этот бизнес можно делать на любом языке. Если вы этот язык знаете, Джим Рон сказал, сколько языков вы знаете, столько раз вы должны заработать миллион долларов. Вот Слава заработает минимум два, потому что он знает Румынский и Русский. Нина, Спасибо. Подожди, сейчас Слава переведет Слава. Я some languages that we know, we need to earn one million dollar per one language. So, yeah, Slava will earn two million dollars at least, because he knows two languages, in uh, uh, Romanian and Russian. So good luck to everyone who knows uh, one more language than Russian or than Romanian or something like that. Thank you. Uh, I understand. But you know, it's very important for us in Romania to know very well this the product. So if we know the, the tea and all the products that the, the TRC have, for us will be very great. So for this, I am waiting you know, for everybody to give me the testimonial and everything will be all right. Uh, а что я четревью что, говорит, что мы только присоединились к компании и хотим просто получить сами свои результаты. Пока что они только заказали Соответственно, когда они получат результат, они уже более вдохновленные начнут работать. Это собственная цель этого утреннего зума, послушать как можно больше результатов других и вдохновиться получить собственный результат. есть, а, это... Тут у нас есть еще партнер моя, Елена Карпова. Леночка, если вы тут на связи, вы слышите, можете говорить, то поделитесь, пожалуйста, вкратце своим результатом и результатом ваших партнеров. Я знаю, что они очень впечатляющие, поэтому, пожалуйста, это да. Елена Карпова, диетолог нашей компании, мой партнер. Да, да, всем здравствуйте, я просто в ходьбе сейчас, и ну, мне не видно, не включаюсь, потому что это неудобно мне идти и Елена, общаться. Елена, разрешите, я переведу. Елена Карпова, если тот коллаборатор компании ТЛС, ну, не я просто и не может подключить камеру. Да, и мои результаты, конечно, они тоже вдохновляют не только мои, но и моих партнеров, потому что у нас сразу образовалась такая большая команда, поскольку я была еще не только диетологом, но и учителем школы массажа, и у меня много массажистов, учеников. Елена, повествуйте, что мои арезультаты много, не только в гимне, не только я, да, и, и, и партнеры ей, говорю, чья есть он диетолог, что тогда дата арь и, и есть у школы, которые массажер Да, и мои, конечно, результаты впечатлили очень многих моих учеников, потому что я всегда занимаюсь правильным питанием, бадами, травами зарядками, спортом, дыхательными гимнастиками и многим другим. Но добиться результатов, как вот Саша говорил, допил как очень было сложно в области живота. Аша, результаты лемели, а он контакт форты мульций, ялеби, мейки, ворочи, мукпам, шику, маймульти, авян, он моцан, тоже двигаться. Меня больше предпочитают, я проблема с буртой, мы не можем ничего решить. И, благодаря продуктам проблема я решила. Да, и именно за четыре дня, чем я попробовала просто продукт, мне попросили э, изучить, попробовать, так ли это. И когда я попробовала продукт и Асати Оригинал, то получается результат за неделю произвел огромное впечатление. Это было минус 3 килограмма и 3 сантиметра в талии. Живот верхний, который не могла выкачать физическими упражнениями, ушел. Да, продукт, И я хочу сказать, что, И я хочу сказать, что в у меня в и я Да, и мои клиенты, конечно, сразу ну, взяли на вооружение uh, чай оригинал оригинальный этот заварной чай и начали принимать И тоже достигли вот у моей клиентки Лены и самолет она наш партнер уже она не может <laughs> без нашего продукта у нее сразу за три не 4 месяца минус 18 килограмм ушло mm -hmm. <laughs> Şi, Елена, в 40 Да, мало того, что у нее гормональный синхрон был, много было проблем в гормональных сбоях, кишечник, я там задавала вопрос о по геморрою, то есть у нее много лет геморрой беспокоил и, ну, в общем волосы как мужской гормон начал преобладать и волосы на лице начали расти, то от одного чая у нее ушло, ушли килограммы, восстановился гормональный процесс, ушла менопауза, волосы с лица. И это говорит о том, что очищение работает и на синхронизацию всех органов и систем. То есть восстанавливается после очищения, после... Детокса восстанавливается полностью работа организма. И это свидетельство сегодня были каждого, так скажем, из нас. Елена, партнер у у меня проблем, потому что... да. Да, у меня дисбаланс гормонал. Дорога я на рот, я чувствовал рел менопауза была менопауза да это для консу консумент чай ул да, yeah, yeah. потом мы добавили с ней еще энергию, добавили кофе, и теперь без кофе она не может, у нее ночные смены, и она, конечно, ну, мы говорим уже, это э, без всяких преувеличений мы уже без этого кофе и чая не можем. Я хочу уйти полгода и не могу, потому что это потрясающие результаты. Хороший сон, хорошее дыхание, чистая ну, кожа, но ну, без этого уже нельзя. И как-то сказал, что если вы едите в супермаркетах, то вам нужно всегда делать детокс. Это основа. Елена, мои друзья, вы производили НРГ, Cafeaua foarte mult, acum fără cafea de gado e nu mai poate, deoarece el lucrează noaptea și rezultatele are foarte bune, plus la ceea, după cum a spus Aviel, că dacă consumăm produsele, da. atunci trebuie, principalul este să consumăm și ceaiul, deoarece el face detox organismului, elimină toate cei ce nu este bun pentru organism. Потому что, ну, смотри, Слава, я делала программы детокс, я делала в, в Альбере группы такие, они тоже там были со всего мира у меня люди, и мы делали детокс программы на смузи там овощные фруктовые я там с корнями с такими там у нас были периоды постов и детокса э, но это не давало такого результата как вот эти девять трав Елена передачи феррики депланты, пе смузи, альтинг продукции, но ни одна из этих программ не ну а дала результаты, что я дала чай и я с из этого нового ербурга. Да, поэтому я также могу подтвердить, что эти продукты, они очень рабочие. По сравнению со всем, что я применяла за 25 лет. С ее конфирм, к для tlc 4 9 1 в компарации 1 1 1 1 1 1 1 1 1 всегда в движении. нам нельзя было выходить далеко, в парках гоняли и, ну, приходилось сидеть дома. Я набрала 8 килограмм и после. В пандемии. я села на кето диету. В типу пандемии для чего ну, с перми тя для мерди пим парк с моблим а мадолгат об килограмме. Да, и я начала кето-диету, да, это привело через 4 месяца меня к псориазу на голове, мне вылез псориаз. Да, и эта кето-диета, которая началась во время пандемии, мне кажется, как псориазу. Да, потому что килограммы-то ушли, а проблемы пришли другие, понимаете? Печень я, не оба, справлялась. Да, проблемы. <связь> да, и чай, вот чем меня удивил этот чай, через три дня у меня псориаз начал уходить. Три дня я только попила Иосити Оригинал и начал уходить псориаз. Вот это привело меня еще больше шок <связь> результативности и этого детокса. Консумин, я сукину майтрейзелем, Сейчас с кредом компании. Спасибо за внимание. В общем, у всех есть ли результаты? Спасибо, большое, Илья. Очень важные результаты, спасибо, кто поделился. Uh, еще хотела поделиться с нами uh, Аня и Саша. Пожалуйста, дайте микрофон. Кто возьмет первый? Аня, Аня. Здравствуйте, меня зовут Анна Григорьева, я из Первомайской николаевской области, мне 44 года. Меня зовут Анна Григорьева, Я Пусть... полюбила продукты компании «За мной». Я садила месяц и имею хороший результат. Am consumat produce, äh, produce компании результат результат um, sort of so bon mm -hmm. по снижению веса минус 7 килограмм по, по, по снижению веса минус 10 сантиметров в талии ушли, ушли сантиметры слабит, килограмм, и минус 12 сантиметров в обзоре. <святый> Объем бедер минус 12 а сантиметров. Появилась легкость, утащи, бедер, водрость, утащи, активность. <святый> вот такое чувство, что помолодела на лет 10, как минимум. А может вам импрессия, как вам температура 10 килограммов? Также попробовала продукт Energy, капсулки а Energy, энергии. это просто чудо. Mm -hmm. Это, ну, бомба TLC, потому что действительно дает энергию, очень мощный заряд энергии, бодрость когда даже ну, мало спишь и действительно принять, попить такой продукт, как NRG, иметь ну на целый день, даже если э, очень ну, мало время, во время спишь, мало ночью. Очень хороший также продукт нутробюст, это мультивитаминный комплекс, 148 витаминов, макроэлементов, 19 незаменимых аминокислот, 12 трав, продукт. Но аналогов нет в мире. Я медработник, имею 25 лет стажа в медицине. Лана, а реплики с интернетом. Лана, а с интернетом. Лана, а реплики с интернетом. Лана, а реплики с интернетом. Лана, а реплики с интернетом. Лана, а реплики с интернетом. Да, заметила, заметила, что вот за месяц, как я пью чай, заварную ассатия, уменьшились мои порции питаний. Когда мне хотелось больше сладенького, больше была тарелочка, а то и две иногда, то сейчас это маленькая пиалочка, в которой я наедаюсь. Просто действительно нет желания... Ну, кушать много, а есть наоборот уменьшение порций. Ну, сытость организма э, действительно есть и улучшился намного сон. Хороший такой сон, когда ты ложишься в десять пол-одиннадцать, встаешь пять пол-шестого утра, активный, бодрый вы. я соти, чай, порции на час, я чувствую очень хорошо. Я и по в Также, также, пью кофе дельгада который тоже очень мне помогает для хорошего самочувствия, иметь бодрость, активность. И плюс еще в кофе Дельгада есть чага в составе кофе, которая имеет очень мощные противовоспалительные, онкопротекторные свойства. Есть горциния и есть экстракт горького апельсина, который очень хорошо улучшает сжигания всех наших быстро э, э, растворяет и также получаешь результат по похудению, по стройности. Mm -hmm. Это как бонус. Кто мужчины, э, девушки, женщины любят кофе, очень любят попробовать пить кофе для иметь очень хорошие средства и плюс еще активность, бодрость и струк. попробовать и латина и дельгада. очень шикарный продукт и имеет классные результаты по здоровью. Продукты очень интересные, вкусные и результативные. Благодарю компанию TLC за такую возможность иметь новый уровень здоровья. И благодарю наставника Александра Допилка за знакомство с компанией. Спасибо, Всем привет Аня. с Украины. Да, Анечка, спасибо большое. Да, слав переведи, уже будем переходить. К... Вот Саша закончит. Да, Аня для семейного консума чай, кофейного деликатюш, кофейного. Latin Și datorită componenței acestor cafele care este, care este în ea, au obținut multe bune rezultate și respectiv și are deja parteneri care tot au deja rezultate bune datorită numai la cafea care e a Одно слово хотела сказать еще, что, по продукту, что наши продукты, они, основа, они э, дают не только снижение веса, а и работают э, на коррекцию веса. То есть есть люди, которые э, обмен, нарушен обмен веществ, они не могут набрать вес, у них после приема наших продуктов восстанавливается организм, восстанавливается метаболизм, и они, появляется аппетит, и они начинают нормально есть и набирать вес. Лилия упоминает, что продукты ЛТЛС не только помогают со слабеешь, но и они делают коррекцию тяжести. Игорячие, благодаря тому, что, консумируя чай и продукты ЛТЛС, организм начинает и в функциональность его нормальной. И и да, и да, и да, и да, и Și datorită ceaiului, așa ceva au obținut. Într-adevăr, au adăugat puțin în greutate. И у меня есть конкретно партнеры, которые одним надо было, У вот семейная пара, один, э, ну, одна женщина полная, а ее муж был очень худой и не мог никак набрать вес. И они одновременно начали принимать продукт э, чай Айасати оригинал э, на Новый год. Кушали как на праздник полностью, полноценно. Э, но при этом пили чай Айасати. Эта женщина она скинула около 5 килограмм и 5 сантиметров талии. Э, а мужчина, ее муж, он Начал, ну набрал вес и нормально восстановился, пришел в норму его организм. Илья, как партнер у Фамилия, он диссоциия, и что я с и с отцом ослабил, кучи килограммов, за с чего а так, да, спасибо. Саш, давайте пару слов и переходим в другую комнату. Для тех жаждущих, кто хочет научиться зарабатывать деньги на этом продукте. Тебя не слышно, Саш. Что-то очень тихо. Ты, может быть, прикрыл микрофон, что-то положил туда сверху, посмотри. Нет, нет звука. Саша, тебе надо сменить микрофон, а пока у нас тут другой Саша хочет говорить. Ну. Если больше некому от ничего сказать, друзья, э, да, я предлагаю перейти в другую комнату, где действительно вы можете понять и научиться, как зарабатывать деньги уже сегодня. 200-300 долларов можно даже за сегодня заработать. У кого какие цели, амбиции и желания. И вообще рекомендую э, для того, чтобы вообще начать, поставить себе цель, которую вы хотите вообще в этом бизнесе. Вы хотите зарабатывать 200 долларов, 300 долларов, 500 долларов в неделю, в день или в месяц или в год, и вообще, ну вообще вы рассматриваете эту возможность как дополнительный заработок или постоянный, у вас большие амбиции или маленькие, то есть вы для себя определитесь, и только от этого, благодаря этому вы сможете стартовать и двигаться дальше, ваша цель будет поднимать вас каждое утро, и вы будете достигать успеха, только благодаря цели, постановки цели. Цель – это сигнал вашему мозгу путь, по которому вы будете идти, поэтому если вы поставите цель, вы добьетесь больших успехов в своей жизни. Спасибо. Спасибо. Друзья, кто-то, хочет сказать, если что, можете добавить? пару слов и переходим в другую комнату. И сейчас мы в другую комнату, будем как в компании которые и и Спасибо всем большое за эфир, за отзывы, результаты. Я желаю вам больших результатов по продукту, все, кто пробует продукт. Желаю получить свои результаты хорошие и уже начать зарабатывать с этим продуктом большие деньги. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо Слава, скажи, что мы их приглашаем в комнату для партнеров. всех, кто мы их ид ⁇ м, и вы, и вы, и вы, и вы, и вы, и вы, и вы, и вы, и вы, и вы, и вы, и вы, и вы, вы, и вы, и и и да, вы, да, Индру, но на самом деле это кум. Виня, я хочу сказать, что я не могу. Я хочу сказать, okay, что я не Окей. Старша, мы... э, Волган Кута не может, но вот э, Джета, она сможет. Поэтому ей тоже okay. скину сейчас э, ссылку, чтобы она тоже зашла. Все, спасибо. Да, да, спасибо. Будет ссылочка на Zoom, пожалуйста, переходите. Welcome, давай, friends. Телси.